Салон мебели «Люкс». Более 70 моделей. Рассрочка на 6 месяцев. Мы будем работать над вашей мечтой, чтобы дома вас ждали уют и покой. Салон мебели «Люкс». Улица Абдулманапова, 5.